Ты, ютубер, и считаешь, что делаешь классный контент, но что-то идет не так. Просмотров маловато, фидбэка никакого и так далее. У меня к тебе бесплатное предложение. Этот короткий тематический ролик сделан для того, чтобы обратить внимание начинающих ютуберов на следующее. Я предлагаю тебе, дружище, замутить со мной коллаборацию. Совместный видеоролик, дабы привлечь внимание зрителей друг друга и обменяться активом. Моим ребятам понравится что-то твое. Твоим же ребятам понравится что-то мое. И таким образом мы с тобой будем немножечко расти. Я уже делал подобное совместное видео с такими ребятами, как Конопаты, Девчонка Руби, Егзи и так далее. Если у тебя есть желание попробовать и ты занимаешься Ютубом, то прошу свяжись со мной через любую социальную сеть и мы с тобой обсудим все поподробнее. Все ссылочки сам знаешь где. Теперь самое главное. Условия. Первое. Не менее полторы тысячи подписчиков и хоть какой-то минимальный актив под твоими видео. Второе. Хороший, не пердящий и не режущий уши микрофон для качественной записи и обработки голоса. Третье. Мы должны вложить с тобой все силы в наш ролик. Сделать его качественным, приятным и с хорошей видеообработкой-монтажом. И четвертое, последнее, самое главное, готовые совместные ролики мы с тобой выкладываем строго в один день. ни днем позже, ни днем раньше. Вот и все условия. Я думаю, здесь нет ничего сложного. Спасибо, что уделил время на просмотр этого короткого ролика. А я буду ждать твоего сообщения. Не кашлей. Пока.